Всем добрый день. На связи Алексей. Ну и сегодня мы рассмотрим вторую часть новой соцсети для заработка Альфабит. Так как я развиваю свой телеграм-канал по сбору криптомонет. монет опять же повторюсь бонус Хантер. Ссылочка будет под видео. Вот. Я нашел недавно откусную на такую соцсеть как альфа-бит. Вот, я записывал видео. где-то дня два назад я туда вступил, подобавлял людей в друзья. И посмотрите, что из этого вышло. Также теперь я видео создал канал Заработок в интернете на таком сервисе как Виули. Вот. Так как сервис перспективный, тоже дает криптовалюту свою за просмотр канала, также за для, для подписки, добавления. Вот. Всем рекомендую, тоже оставлю ссылочку по видео на сервис О нем него подробно попозже расскажу, так. Давайте посмотрим альфа вот у меня альфа Вот мой аккаунт. Вот так вот добавляются друзья. Можно посидеть, пощелкать. Потихонечку okay. чуть-чуть исчезнет. Будут добавляться, друзья. Посмотрите, смотрите, что здесь что здесь происходит. Что я как бы увидел в этой соцсети. Интересно. Ну, люди, кто занимается криптовалютой, кто собирают э, вот именно баунти эйридрос, и ну грубо говоря, бонус монетки, кто собирает, вот и привлекает рефералов на свои проекты. Вот у меня как раз примерно, такой же самый проект. Это моя реферальная ссылка. Люди заходят, регистрируются. Вот у меня там по 250 токенов, там по 100 токенов добавляется. В итоге э, в будущем я на этом буду зарабатывать только не собираю вот. а в чем как бы смысл вот этой вот соцсети альфа бит в том что там все такие люди они все рекламируют свои м -м, партнерские ссылки на именно ICO проекты. Вот я еще два дня назад подключился вот видите было 3800 Людей. сейчас уже 4 600 ну это общее это где-то плюс 600 человек за два дня добавилось но это небольшие темпы и вот смотрите мои друзья 589 человек добавилось как бы я считаю что неплохо я где-то полчаса здесь посидел подобавлял друзья некоторых людей какие-то ко мне сами добавились в итоге считайте охват я здесь раскидываю свои предложения, но конкретно я свой телеграм-канал здесь пиарю. Вот. Люди видят, мои предложения переходят и сразу же попадают на мой телеграм-канал, я считаю, что это неплохо. Не знаю, какой-то трафик, конечно, будет еще, пока я не разбирался. Ну, давайте еще посмотрим мой кабинет в этой соц.сети, Это, 42 монеты мне добавили, вот ссылка, 42 монеты ну, какие-то действия вот, сообщения смотрите, пишут но они снова предлагают опять же подключиться в их проекта если вот их на лифт ссылки смотрите 100 токенов. один токен равно 0 2 доллара Это сколько? 20 долларов неплохо вот, опять же токен токен токен токен у всех токенов. новой обижа Подключись, боится поделись вот такой свет. Так что подключайтесь, если даже вы рекламировали свою реферальную ссылку по какому-то ICO-проекту, какая была вот такая аудитория собрана как раз, ну и также вы здесь можете найти кучу разных ICO-проектов что вы так, ну подключайтесь просто на мой канал, они также у меня здесь собраны. <кười> <кười> вот, все. это видео я буду заливать на, на новый канал Вьюли, заработок в интернете, который я тогда что буквально две минуты назад создал, посмотрим какой будет от отклик, ставьте комментарии, лайки, буду очень признателен, недавно начал я работать как бы в интернете, начал разбирать вообще эту нишу, Прошу строго не судить, и всем добра, мира и позитива. Спасибо, буду очень признательным, если подпишитесь. До свидания.